Нам очень нравится публиковать новые режимы на Сабишоке. Это что-то новое, это освежает проект. Ну и самое главное, люди кайфуют, им нравится. А если им нравится, значит мы делаем все правильно. Что же такое Deus 2 на 2? Мы его опубликовали, и он уже начал хайпить. Людям он нравится, как мы видим. Ну такое было всегда на самом деле. Сначала режим хайпит, а потом он угасает. Но самое главное, чтобы этот хайп продолжался бы долго. Поэтому этим роликом я как-то поджигаю весь этот факел. И надеюсь, что это будет подольше. Если в дуэлях 1-1 ты рассчитывал только на себя, ты перестреливался, тебе было скучно, мы это все понимаем и поэтому создали новый режим, где ты сможешь с другом объединяться и отрабатывать выхода либо принятия на точках. Все очень просто. Вы создаете команду на сервере и после этого приглашаете другие команды. Выбираете оружие и количество раундов. На этом завершается все. По сути это реально копия дуэллс 1-1 но были добавлены новые карты, новые спавны и совсем другая логика. Найти этот режим очень просто, когда у нас выходит обновление, они всегда в топе Поэтому дуэлл с 2 2 это не исключение Заходим сюда и видим сразу же огромное количество серверов, которые забиты Это просто прекрасно Нажимаем на кнопку глазика и больше не видим заполненные сервера. А если вам хочется увидеть классику, то просто нажимайте сюда и возвращается классическое отображение мониторинга. Но мне нравится больше этот, потому что есть сортировка по фейсету левелу. К примеру, на этом э, сервере э, средний левел это девятый. Я могу туда зайти и понять, что это примерно мой уровень. Мой настоящий, конечно, ниже в два раза, но ничего, мы не будем на этом останавливаться. Ну а сейчас мы будем играть против инкмейта и легкий 2077. А со мной будет в команде Magic. Steam Spirit. Но Magix немножечко забыл включить веб-камеру, поэтому он будет без нее. А то, что это был настоящий Magix, у вас на экране, а то вы потом начнутся комментарии, что Эрик, ты нас обманываешь? Я жестко извиняюсь, но перед началом съемки я забыл включить камеру. Поэтому в этом видео будет только скрин моей вебки. Я понимаю, что ролик выглядит, как будто я его заставил это делать. Я вообще думал, что это будет какой-то рофл, но он это воспринял слишком серьезно. Хочу немножечко уделить времени, также про сабишок С 20 декабря по 15 января у нас будет удвоенный дроп. То есть в конце каток шанс того, что что-то выпадет в два раза больше. Если у кого-то есть премиум, то классно. Если у вас нет премиум, то можете приобрести прямо сейчас это хорошее время. Ну и в честь этого мы запустили конкурс на большое количество скинов и девайсов у Logitech Pro серии. Вам нужно всего лишь лайкнуть пост, подписаться на паблик и написать нашу личку паблика ВКонтакте. Просто плюсик. Репостить не нужно. 15 января будут результаты. Все ссылки есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Как это все делается? Я сейчас нажимаю G, создаю команду вместе с Мэджиксом. Мэджикс принимает мое приглашение. Создать команду, наверное, да? да. С Лехой 2077, да, да, я да, так да, и да. сделал. Молодец. Судар. И я кидаю вам вызов. Играем Судар. Normal мод, все оружие, Еще с флешкой до 16 раундов. Все готовы? Судар. Играем Дозда, Мираж и Инферно. Давай, главное, главное уничтожить их. Готов? Да, да, да. Все, прячься, прячься, я убью. Хорошо, Здорово. мистер Мэджекс. Рекламу убил. Да-да-да, да, пизда, брат. Нас выебут, блядь, как девочек, сука. Хорошо. Подкинь же флеш, я, и я выйду. Я готов, давай. Ему, Дал флеш. флеш. Не вижу никого, они, флеш, они под нами. Один на шорте. Давай. Опа. Господи, Опа. гений. Иди мидор. Один. Шок близко. Ура, блять! Ебешь! Убил одного и второй же близко. Второй там же минус 20 от меня. Ебать, перегрена нахуй жестко. Ребята, у меня флешка гениальная есть, готов? О, в пальму? Давай, кидай, кидай, кидай. Я пол. Ой, а, какая красота Шрифко. была, господи. Шансовая. Двой там. Ева моя. Кинул, за спину, Шрифко. полетел. Давай. Гол. Я смотрю длину. Один понтяк. Планет убил. Второй длина был? Не, на приеме. Раз, два, три. Пошел. Ну, Флешку кидают. Я отрываю. Старт. О, Гениально. Давай я рамбуст, давай я рамбуст. О, давай, давай. Запрыгивай на меня. Они уже близко. Ай-яй-яй. Ладно. Девушки-матрешки. Мит убил. Еще там же, убил меня. Получается 1.23 кд. 2.50 игрока участника мажора. Это, это позитивчик настоящий. Блять, вот знаешь, должно быть похуй, а мне не похуй, я переживаю. Я предлагаю Magicсу только пистолет использовать. Можно попробовать. не не ну, ладно, хотя давайте, давайте. Давай, бро, я тоже буду заглами. Форы... Ой-ой-ой! Леводик убил. На бусте. Ай. Ааа. Да. Нет, это забей. Да, да, не, не оставишь шанс. Пикуй мейн. Мейн убил. Мейн, мейн, мейн. Убит. Коннектор стоит. Коннектор один. Коннектор под окном. Убил. Блять, я все понимаю. Я понимаю, что Мэджикс попадает. А шок какого хуя попадает. Блядь. Туда его, чел. Игрок мажора. Ситуация 1-2. Первый есть позитивчик oh, оу это, это, б... это было реально достойно это было участника мажору. вот под тобой У ушел машина, машина машина Ура, Бля, это лёха по одному нахуй на деглах блять хуй там плавал блять против величайших ботов на районе су. голова Упал. и джангл будет Давай, о, есть флешка, стой, мы вообще флешки и не рак. используем, пошла, пошла, работаем А ну, блин, даю флеш лево Хорош Пику в бок Хорошо Красавка. Слушай, у нас позиция, говно Да и убежать некуда а Нахуй я вообще играю, если есть ты Матворд. Убил Матворд. первого А ну-ка, смотри, это гениально, гениально, смотри, смотри Проверит ли меня magic Пику лево а, да. то он меня проверяет так, блядь, будто... Да за шо? Тихо. 14-15. Одну пулю даю. Убил? Боже, чел. Это просто легендарно. Просто чемпион-мажор. Ты должен был быть чемпионом, бро. А ну давайте, блядь, еще третью чисто для нас третья? сыграем. Да Фрешай, давай, давай. Так погнали. Что потому... там? Какая там? Какая третья? Какая третья карта была? Инферно. Ну это ваша любимая карта, я слышал Погнали, погнали Не, я не скажу, мне сейчас больше всего Анчин нравится Ребят, какое оружие, какое оружие Мы можем Навика сыграть все Да давай Навика. да Все, готово Погнали, давайте, молодые люди А тут может быть... А куда это? Один был на меду Убил меня этот Я кинул флеш Не, чувак, он слепую убивает Это Леха 2077 Как же это... как? Ребят, он вообще ничего не видит, Он стреляет, убивает, я не понимаю, что это Один вид карка, убил ты говоришь, что so. ]NO! А, блять, тут нельзя на арку сместиться, а что же делать, блядь? Это беда уже. Ну да, получается беда, ладно. Ты зашёл? Ой. Инк мэйд, броу! Позди. Длина. Ё-моё. Я не устал. Давай-давай-давай, сурок. Доха давай, блядь! Ё-га! Тут Куда-куда? После флешки, брат, после флешки. Давай. Они после О, они О, они вам... О, они вам... а ка давай. Давай сюда, давай сюда. Они еще раз сделают буст, представляешь? Это рамбус. Один шорт, один лол. Так. Легкий, глубоко лоб яме, блядь. Ай-ай-ай. Они сейчас один выйдут. Короче, надо резать. Это ты Погнали. Не-не, не пиздок, пизду, я. Ааа! Ааа! НКВ это гений этой игры, что? А, О, лайк. два промаха, все. А кого ты убил? А, просто Хорош. пикает. Хорош. Леха, не пикай, блядь. Сука. Леха, брат, Леха, брат. Леха, брат, хуярь его, блядь. Леха, ебаный штык. Леха! Леха, на уголочку, Леха, уголочек, Леха, блядь. Леха, тут вообще? Я на месте, я просто... Ха-ха-ха. Я, я ничего не смотри, смотри, опять со своими, блядь, этими спидранами, сучка. Заебав, блядь. Вот на бусте, Лёха, на бусте, на бусте, на бусте. Отвечаешь. Что это за флеш? Да почему? Все, ребят, спасибо за игру, было классно. По кайфу, спасибо большое. Давай, как вам режим, вашу бэк? Мне не хватает гранат, и не хватает понимания спавна. Но в спавны, ладно, то наваливается, а вот гранат было бы хаешечку я добавил бы. Не-не, флешки хватает. Хаешка — это уже ретейк получается. Режим, честно говоря, крутой. Но если вот сильно к респам не привыкнуть, то реально нормальная тема вот вместе пикнуть чтобы научиться вместе пикать там под флешечку тема это запускать вот это прикольная тема ну все, спасибо. <плевод> спасибо. <плевод> спасибо, что пришли. Главной целью этого ролика было рассказать вам про то, что мы создали такой режим. Надеюсь, то, что это не просто так. И после просмотра ты не будешь игнорить его. Попробуй поиграть, может быть, ей понравится. Это будет самой главной победой для нас. Если ты еще затянешься и будешь часто там играть, это вообще просто имбище. Зови друзей, собирай пальцы, играй. Поможет тебе стать лучше. Ведь серьезно, хоть откидывать флешки, чтобы выходил друг, это уже какая-то польза, это уже хоть какой-то апгрейд. В начале ролик я вам рассказывал про конкурс. Не забудьте принять участие. Все оставлю услуги в описании. Ну, а я с тобой прощаюсь. Спасибо. И пока, дружище.